Ну что, гайс, всем здорова, 10 подписчиков. Привет! Сейчас играл на Umbrelli RP с экзеком. Использовал опять, так сказать, баг с прохождения сквозь стены. Если что, бинт показал в этом видосе, поэтому смотрите до конца. Вот. Насчет бесплатных читов они переселились в Телеграм. Телеграм оставил в закрепленных комментариях. Заходите туда и качайте, используйте. Все, в принципе, на этом, да? Погнали к видосу. Короче, здесь тоже, в принципе, это работает. Собственно, бинт прописываем. Значит. И. Можно сквозь стены проходить. Не знаю, почему здесь тоже это работает. Наверное, создатель Umbrella в потому что один и тот же дебил. Поэтому это везде работает. Вот этот волпуш. Push. Жаль, конечно, что он работает, потому что... Не знаю, типа, этот баг, он не должен вообще работать. Вот вообще не должен. После того видоса, когда я заснял... Типа, васте, я думал, его уже пофиксят, но нет, до сих пор можно юзать. Окей. Го здесь его пообузим. О, весело. Здоров. Здоров. У них тут что-то есть. Эй! Ну лут дай. А лута нет. Ну ладно, ну-ка пролезу. Ну да, пролезу. В текстуру пролезу. Сука, слишком высоко ладно мужик-мужик чё говоришь чего блин? а еще раз Ть, Сука, кринж неплохой пляж мне нравится <с crazy> на могиле Сильно, сильно. Ладно. Давайте похороним кого-нибудь около пляжа. Похоронили чела. Очень жаль за него. Что говоришь? Ой, тебя убили. Жаль. кто ты побежал. Лежать отдыхать. Побежал он. Тебя тоже убью. Ок. Так, тест-драйв. Или нет? А, он тут обузит. Понятно. Ну ладно, тестанем. А, ну, ну почти. Почти получилось. Сука. Немного не туда. Так, давайте попробуем в банк влететь. Может в банк получится у меня влететь? О, здрасте. Здравствуйте. У вас самый незащищенный банк. Самый ужасный незащищенный банк. давайте, давайте сломаем манники. В принципе, все. Денег тут нету или есть, не знаю, еще гляну. Блин, тут не написано нигде. Жаль. Ну ладно. Теперь надо отсюда вылезти. Как же отсюда вылезти? Да очень просто. Правда, микрофризит. Ставим два пропа. Залазим. Дальше. Вот здесь вот ставим еще один проп. И просто вот так вот делаем. Все изи. Давайте, пацана, поздравим с Новым Годом. Или не поздравим. Смотри. Я сзади тебя. Он этого не ожидал точно. с новым годом, братиш! С ном счастьем. Так, ну и отсюда вылезти, в принципе, изи. Берем вот так вот, ставим проб здесь. И все. Мы на поверхности. Изи катка. Так, правило АФК нельзя стоять на дарк в АФК. Прям максимально нельзя. Иначе вас либо посадят, либо убьют. Правило дарк Нельзя так делать. Нельзя. Не стойте никогда в ФК на DarkRP серверах. Так, давайте попробуем ворваться к админам. Может, получится. Правда, там модератор только один. Надо каким-нибудь задом попробовать. Блин, она меня все равно откидывает. Тут слишком плохое... Слишком плохой дом. Сука. Может, так? Ну давай, ну, накинь меня. Ну почти пролез, ну уже. Ну, ну, текстуру меня... Что-то... Он, он что-то догадался, так меняем профу, он, сидит по мне, подожди. <смех> а он, он догадался, ща ща ща подожди, меняем профу, так, так давайте попробуем, если я построю вот здесь стенку, если я вот здесь стенку построю, да что ж такое, мешается, администратор юзер нормально придумал, ты мне строить мешаешь, жаль, у тебя жб, ну тэпай, тэпай, Сейчас проверим. Стенка бус Не, не получится. Здесь надо, короче, закрыться вот так вот. Только у меня сейчас тэпан, скорее всего. И меня не откинет. Так, ну-ка, что он скажет? Так. Вот это он, да. да, это я. И чё ну, да, Я не рейдил никого. Я вообще да, дом да, не сломал. можешь посмотреть логи. Я не говорю, что ты ломал дом, я говорю, что ты подошел, за мной подергал дверь, пролетел сквозь стену и убил меня. Ну, видео, доказательство, то, что я пролетел сквозь стену. Что? Так, Лол, ты идешь на разборку без доказательств, это гениально. Он идет на разборку без доказательств, что ты хочешь? Что спрашивать-то не? Что, что, что? Чё? Ладно. Ну спрашивай. Спросил? Сука, админ. Ой, бля. Ладно. В смысле? Я его не рейдил. Можешь посмотреть логи. Рейда не было. Я ни одну дверь не сломал. Ни одной двери я не сломал. Я просто зашел, все. Там ни маника, ничего не сделал, вообще ничего. Ну да, и что? В чем проблема его ограбить? Я дом не рейдил, чел. Я вообще не дв... я ни одной двери не сломал. Ни одной двери. Можешь посмотреть. Откуда ты знаешь то, что я хакер или еще кто-то? ПРП ты не должен вообще знать мою профессию. Ты че, нормальный? Тебе не смущает, что, что за я логи? Лин. Алло, тебя не смущает то, что ты не имеешь права по РП знать? Я могу просто за хакера поменять профу, например, грабитель. Да. Ты не шаришь? Ты не понимаешь, что такое РП, алло? Или здесь нет такого слова, я так понимаю? Здесь можно просто ходить и убивать всех подряд. Ты же понимаешь, что я за любую профессию имею отыграть э, другую профессию, имею право по логике вещей. И данный человек не имеет права знать, какая у меня профессия. Я могу быть хакером, но на самом деле я грабитель, например, потому что джоб есть. Ты был зло, что Алло, ты не имеешь права знать мы профу Алло, это фэйл по твоей стране уже это фэйл ты не умеешь разборку делать ну это фэйл рп можешь себя снимать <сос> а, твое правило, от... правило вообще вот вообще никак не может не относиться к этой разборке потому что данный человек может не знать кто я понимаешь то есть он прп не должен знать так ты ты раз... ты не видел что происходило ты не видел что происходило пологом ты видишь просто смену профессии ты гений! Все, фЛРП, можешь меня быть, обратно. Не Ретурн не меня, ретурни меня, не ретурни меня, не ретурай не меня, не ретурни не меня. Я не вижу смысла тратить время. Ретурни Нет. меня. Нет. Ну, тогда, если ты меня банишь, то это админобус. Потому что ты меня банишь ни за что. Хорошо. ок. Я не буду на тебя жалобу подавать. Видос этот Александр посмотрит, просто и все на канале Урбаничка. он еще хочет сказать по логике вещей а, я реально могу просто взять профессию но ну, у них тут а, это, это конченые сервера поэтому это сервера помойки потому что здесь а, какой-то хакер и взломщик не имеет права рейдить сука в реальной жизни к вам зайдет какой-нибудь чел просто поебал удаст и все спиздит что за дегенераты просто что это за хрень просто чел какой-нибудь любой ты даже его профессию не знаешь что за бред блять Просто для. Зачем эти правила создавать такие? Зачем? Это полный бред просто. Любой чувак по логике вещей, который имеет просто вот, ну, профу, он уже может рейдить, уже может ворваться в дом. Что это за тупейшие правила? Поэтому все сервакей эти помойка. Вот эти на банклаве, которые стоят. Потому что тупейшие правила. Для дегенератов. Просто дегенератов. Короче, зашел на другую амбреллу. Ну. Бля, я не знаю, ребят, это, это полный пипец. Правило составляли тупорылые дебилы. Просто тупорылые дебилы. Почему, я, не, я не, просто не понимаю, почему нет DarkRP сервера, который не создает грёбаные профессии, вот эти вот по миллиарду. Почему нет сервера, где просто стоит npc вы берете у него документы, и уже тогда у вас какой-то статус есть. Вот просто вы получаете статус, например, полицейского, и при подаче документов другому человеку. Ну как в реал лайфе, еб твою мать. Ну хотя, что я от этих сироков хочу, они просто для денег. Че я вообще хочу? Какие нахер Real Life системы? Вы че, блять? Тоже дебилы сидят. Совсем забыл, извиняюсь. Ну ладно, в принципе, продолжаем рофлить, собственно, минус один. две плюс, он мне ничего не сделает. В принципе вообще все равно. так давайте ворвемся к этим голубкам. здорово, мужики. о, привет, пока. о, маньяк, маньяк умер, какая жалость. так это что такое? ну-ка минуточку. сейчас обузом все залетим. ставим здесь два пропа, ставим вот здесь проп, запрыгиваем сюда, идем здесь, идем, идем, идем, идем. убиваем этого челика. Ставим тут проб, падаем, идем, идем, ищем. Здесь ничего нету, очень жаль. Блин, реально ничего нету. Эх. Маньяк, стой, маньяк умер. Король бездомный, тоже обычный юзер. Все, вот это РП, вот оно РП. Вот все РП, вот это РП серверов. О каком РП идет речь, я не понимаю. Просто РД иметь, войнушки по стрелушке. Все, блядь, все. Все, всем просто пофиг. Тут челвер дэймит. И что? И что? Всем все равно. Так, давайте проверим мою теорию, которую я хотел повторить на том серваке. Сейчас проверим. Ага, меня телепортируют наверх. Так, все, если здесь сейчас будет проб, полоки вообще я залечу туда. Я должен залететь. Нет, я наверх просто тэпаюсь. Эх! Блин, а так все хорошо начиналось, а я думал. Сейчас залечу. Но здесь, блин, юнитов очень много. Я так-то бы мог залететь, но здесь очень много юнитов. Прям максимально много. О, нормально. Опа. Моя фанатка. Привет. Окей. Так, у меня есть еще одна вещь. Я думаю, если вот так вот поставить пропы. Вот так вот. Так, сейчас он здесь сделается. Не науколайдом. Вот так вот ставим проб. Проп. Я думаю, что я сейчас залечу. По крайней мере, я так думаю. Давайте попробуем. Ну-ка. Нет, я все равно назад тэпаюсь. Не, короче, это дом фальшивый. Он плохой. Здесь очень-очень фиговая постройка. Мне это не нравится. Ну-ка, если вот здесь... Сейчас, подожди. Блин, да здесь собака. Наня, собака, под... собака дерется. Ну, РП, РП, РП. Да, да, да, да, да. А потом люди говорят, почему ты с читами играешь. Это потому что говно это все. Говно. Так, нет, все-таки я здесь не залечу. Жаль. Ну ладно. Тогда поступаем дедовским способом. Берем взломщика и ломаем дверь. Наблюдая за тем, как собака Немезис пиздится. Великолепно. Чудесно. Вообще, вроде Немезис должен быть за Амбрелло, но он какого-то хрена его убивает. Я не понимаю. Сейчас меня убьют тоже, скорее всего. Зырь, меня сейчас убьют. Или нет? Хочешь стать таким же большим компетом? Не, не убьют. Зато здесь ничего нет, жаль. Кстати, мне вот просто интересно. А, не, есть. Окей. Мне просто интересно, а я могу с этого дома вылезти вот таким вот методом. Если я не могу зайти в этот дом, а вылезти я могу с него? Ну-ка. Нет, я также буду под текстурой. Это, короче, бракованные дома, все, я понял. Говна кусок. Бракованные дома. Опа, Опа я... они открыли тут дверь. Нормально. Давайте ворвемся. Якс. Опа. Что ты делаешь, Алло, Заебись. Моё. Изи. Да, братиш. Я орвоничку мне можно. А ты куда побежал? Стоя. Куда ты там? Врываешься. Так, ну и отсюда можно, собственно, выйти. Я так понимаю. Вроде, да? Да, можно, Изи. Все, Изи рейд, халява. Я это сделал, это, это РП проект, поэтому не выебывайся. Мы на РП, как бы РП-шу. Все нормально. Урба, привет, кста. Кста, привет. И чё, врываюсь. Дороп. Снова ворвался сюда. Глянем, сейчас здесь ничего. Жаль. Ну ладно, ничего страшного. Выходим обратно. Все, изи. Второй раз зарейдил, просто ничего не ломая. О, войнушки по стрелушке. Ну-ка, у него 200 армора просто ради интереса. Минус весь армор. Нормально. Минус почти все хп. Ну, В принципе, заодно бой нормально он отлетел. Неплохо. Так, ворвался я тут ковнеру, короче. Ставим вот здесь вот, значит, так. И убиваем его. Изи. Все, сломали. В принципе, на этом, наверное, он меня сейчас забанит Но ничего страшного, мы сейчас выйдем отсюда Так вот сделаем Теперь идем вот сюда И потом вот так вот Сейчас, тут вот надо прыгнуть Нет, надо проб поставить Поставим проб и вот здесь вот прыгнем Блин, чуть-чуть не там Ну ладно, в принципе, профу сейчас сменю И подождем, пока он меня тэпнет Пока у меня не тепнул Сломаем казино хм. Нельзя ставить такие казиношки Особенно в открытом месте. Это очень плохо. Почему не реагает в него? В него не реагает. Это видите? О, зареговано. Вау. Так, мне нужен ваш дом. Секундочку. Сейчас я отсюда уйду. Ага. Ничего здесь нету. Очень жаль. Блин. что -то здесь реально ничего нет. А тут что-то есть. Тут то тоже ничего нету. Очень жаль. Ну ладно. Так, правила АФК. Нельзя ставить АФК на Дарк РП. Запомните. Короче, Овнер меня так и не тэпнул. Я думаю, можно, собственно, на этом закончить. Собственно, к чау, господа. К чау. Дэм. Бесплатный 4, если что, в Телеграме. Телеграм закрепим. все давайте. Гудбай.